Цукини желтый, цукини зеленый, кабачок. Привет, друзья! На просторах интернета нашел очень интересный рецепт. Хочу сам приготовить и вам показать. Это будут кабачки. Нет, не кабачки. Я буду э, запекать цукини. Но можно использовать кабачки. Запекать я их буду необычным способом, с сыром в томатах в духовке. С чего же сначала начать, я думаю с начинки. Подготовим сливочный сыр, я взял сливочный сыр в магазине, две пачки взял на всякий случай, вы знаете мне кажется можно даже попробовать с творогом сделать, ну попробуйте, почему потому что ну это что же сыр по сути, и если вдруг вы захотите готовить творога, добавьте немножко сметаны, чуть-чуть, чтобы его так увлажнить, скажем так, да? и хорошо, хорошо его разбейте, то есть, чтобы он был такой мелкозернистый получился, потому что вязкость продукта будет лучше. Также я возьму грецкий орех, чеснок, специй не буду, они здесь не нужны, а, ну и, конечно же, зелень добавим на этот объем я добавлю пару крупных зубчика чеснока Грецкий орех не нужно измельчать сильно Немножко подробили И хватит Начинку подготовили Чеснок должен вот, Знаете, вот, как на кончике языка Чтоб чувствовался Чтоб не переборщить Получается симпатично А теперь подготовим томаты Я взял консервированные очищенные от шкурки И рубленые Сейчас я их подготовлю Потому что если мы будем добавлять их В том виде, в котором они есть Они немножко кисловаты, И в данном рецепте Все-таки мне кислоты хочется меньше Я заправлю немножко сахаром нейтрализуем кисли сахар я взял коричневый перемешали отставили и теперь приступим к цукине цукини я специально взял разного цвета. Хочу сделать красивое блюдо. Ну а вы, например, по такому же рецепту можете запечь кабачки. В этом рецепте важно тонко нарезать цукини. Ножом так тонко нарезать не получится. Мне на помощь придет картофель чистка. Или овощи резко еще есть. Да? Все подготовили, начинку сделали, соус сделали, кабачки цукини нарезали. Начнем собирать. Ну что, симпатично получается? По-моему, очень даже! Запекать, конечно же, очень удобно в глиняной жаровне. Разгоняем духовку до 200, а сколько по времени, черт его знает, будем смотреть, надо чуть-чуть подрумянить, вот елки забыл посолить, кстати поперчить тоже можно. 40 минут уже прошло сейчас загляну что там у нас получается ну mm, как красиво все крышку забираю и не mm. знаю по времени сколько буду румянить Готово. Еще добрых 25-30 минут запекалось без крышки. Итого 40 под и 30 без. Хотя если бы я минуте на 20 снял, может быть, процесс бы ускорился. Получилось симпатично. Кабачки, синие, баклажан, цукини. Я люблю есть холодные. Поэтому пусть это все остывает попробовать я буду завтра блин, остыло ну, на внешний вид, ребят мне даже вам показывать не хочется это общая смесь но ну, она некрасивая стала не знаю почему но я попробую Это как раз тот случай, когда блюдо холодным очень сильно отличается от блюда нагретого. Но я попробую. Потому что пахнет очень вкусно. класс горячим было бы не то по вкусу если даже убрать любой вспомогательных элементов например орех уже будет не то если убрать соус томатный тоже будет не то все это хорошо напомнил. очень вкусно ребят. такой летний реально летний даже завтра. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики.